Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр павовые Партнеры. Сегодня я хочу поговорить о том, что делать после того, когда вы нашли выгодное имущество на торгах по продаже непрофильных активов госкорпораций. На самом деле на данном этапе очень важно собрать как можно больше объектов. И после того, когда вы их собрали, вам необходимо проверить, насколько они выгодны уже на практике, да, не то, что вам кажется, что это выгодно, а протестировать. Когда вы проводите тестирование этих объектов, вы проверяете их спрос. Особенно это важно, если вы покупаете объект для перепродажи или для клиента. То есть, когда вы покупаете для перепродажи, очень важно понимать еще на берегу, что вы сможете продать этот объект. И идеальный вариант, когда вы еще до покупки уже находите себе потенциальных клиентов и вы ходите на торги только тогда, когда у вас их уже несколько штук и вы точно знаете, что вы сможете этот объект продать. Второй вариант, если вы покупаете объект для клиента, здесь очень важно позаботиться о том, чтобы клиент оказался в выгодной ситуации в работе с вами, если он этот объект планирует также перепродавать, вы сможете передать ему этих потенциальных клиентов и ваш клиент только скажет вам спасибо и вернется к вам еще раз, если он планирует приобрести этот объект для собственного пользования, в этом случае он точно будет знать, что эта покупка для него выгодная и это очень важно продемонстрировать клиенту, что вы как специалист по покупке выгодного имущества отработали на все тысячи процентов После того, когда вы собрали весь этот пул, вы можете записаться на осмотр объекта, провести сравнение да, того описания, которое вам предоставили и то, что есть по факту. Здесь идеально, если у вас на руках имеются чек-листы это чек-листы и района, в котором находится имущество, и самого имущества. И вы, отмечая да, в вот чек-листах все данные, сможете уже провести какой-то анализ и увидеть полную картину, увидеть какие-то его плюсы, которые были скрыты, или минусы, и уже принять решение о покупке данного объекта. Не забывайте, что, кроме того, либо на самом осмотре, либо до, либо после, вам дополнительно необходимо ознакомиться со всеми документами. Это те, которые вам предоставлялись в электронном виде, плюс дополнительные документы. Какие документы нужно осматривать? Это, как правило, те же самые документы, которые необходимы при обычной покупке такого имущества. Поэтому здесь каких-то сложностей быть не должно. Если у вас есть какие-то вопросы по осмотру, по документам, пожалуйста, пишите под этим видео. Я с удовольствием на них отвечу. Если это видео было для вас полезно, если вы хотите, чтобы мы продолжали отвечать на вопросы по активам госкорпорации, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличных торгов, прекрасного настроения и всем пока!